Я очень волнуюсь. Мне страшно. В этот раз мы зашли слишком далеко. А я говорила, что шампанское в той стороне. Боже, что это? Денис, что здесь написано? Я не знаю, что это за язык. Сейчас узнаю. Да ладно, тебе они такие гирлянды распутывали. Может, поможешь? Я сама не хотела, но у меня нет другого выбора. Вася, <смех> шансов нет, что мы успеем. Их не было и в прошлый раз. Успел. Можно, пожалуйста, бутылочку советского шампанского. Спасибо. С Новым годом вас. Я очень волнуюсь. Сосредоточься, Я... у нас есть еще немного времени. Синий или красный. Какой? Я не знаю. Синий. Точно? Нет, синий! Уверена? Нет! Давай! Хорошо. Хорошо. О! Молодцо! С Новым годом! Они близко! Да, да! Они близко! А, да... Вася, что ты а... тут делаешь? Они уже... Здесь! Ребята, наконец-то! Наконец Мы ну вас ну ждали! можно? Где же он? Можно, можно посевать? посевать? Нашли время. Отойдите. Вот где щиток. Yeah.